Друзья, всем привет! Сегодня у нас новая тема, это тема справедливости, а точнее, если в мире справедливость, если она есть, то как ее увидеть, в чем она заключается и где же справедливость, если мы видим, что один рождается богатым, другой рождается бедным и так далее. И нам кажется в мире сейчас, что очень многие вещи являются несправедливыми, да? то есть они могут быть лучшими да? и на самом деле это так оно и есть. Лучшее оно действительно может быть, когда мы поднимем свой уровень осознанности и осознаем, как еще и что мы можем сделать для того, чтобы улучшить все то хорошее, что уже есть. И перед тем, как рассказывать, а что справедливо, что несправедливо, хочу напомнить, что все в этом мире дуально. А значит, что с одного ракурса оно может выглядеть очень справедливо, а с другого одна и та же ситуация будет выглядеть совершенно несправедливой. Сама справедливость или несправедливость, она проявляется именно через наше болевое тело, и через тело как в принципе, потому что наше тело, оно позволяет испытывать нам определенные виды боли или наоборот радости. Прежде всего, давайте вспомним, что такой термин как справедливость или несправедливо, и сам по себе дуален. И то, что для одного кажется справедливым, если проявиться с точки зрения другого ракурса, стать на другое место, то оно может вот одно и то же действие может быть совершенно несправедливым. И разница в том, что мы просто зачастую забываем, каково стать на место другого, проявить вот эту эмпатию и прочувствовать, что ты делаешь в отношении другого человека. И что касается справедливости или несправедливости, то оно делится на духовную и материальную составляющую. Материальная составляющая очень простая. Это составляющая нашего тела то, как наше тело воспринимает то, что с ним происходит, как оно реагирует, и те характеристики, которые в нем заложены, они могут очень сильно варьировать, скажем так, восприятие одного и того же действия. Чем больше опыта, тем меньше ты начинаешь предъявлять претензии миру, и тем больше начинаешь осознавать, что все в мире по большому счету необходимо и справедливо, а случается все по закону критической массы, то есть набирается определенная энергия, и она начинает проявляться. До определенного количества эта энергия не проявляется. Фактически может быть в состоянии зародыша, в состоянии потенциала не проявленным. Но если мы уже что-то наблюдаем, то так или иначе это уже проявилось. А значит оно так или иначе, опять же, если мы находимся в этом месте в это время, оно нам необходимо. Ну, это с точки зрения такой философии, с точки зрения духовного понимания, да, но а каково же ощущать, когда ты своим телом видишь, что в мире все несправедливо, и как вообще можно это научиться даже принимать? Если говорить про принятие, то оно действительно может быть, но оно наступает не по зову, просто мне захотелось, и оно пришло, а это накапливающая энергия, Осознанности, которая проявляется у нас через жизнь, методом того, когда мы проходим очень много опытов, начинаем сравнивать одно с другим. И чем больше мы делаем вот этот анализ, чем больше мы производим вот это сравнение на всю глубину То есть как было в одном месте, как было во втором месте, куда мы можем двигаться в третье место То есть мы фактически можем экстраполировать уже наши знания на будущее И именно повышение осознанности готово менять сам мир Но естественно это все начинает меняться именно с изменения нас самих но вернемся к справедливости мира, и здесь можно сказать, что весь тот опыт, который мы сейчас проходим, это результат того, что наша душа так или иначе выбрала... Если мы говорим про справедливость закольцовки того, что происходит, например, мы при жизни что-то делаем. да. Это может казаться справедливым, может казаться несправедливым. И справедливость мира можно увидеть тогда, когда мы начинаем рассматривать все события, которые с нами происходят, не с точки зрения какого-то определенного узкого периода в жизни да? или даже всю жизнь, это все равно определенный период того, что проходит наша душа. А когда мы рассмотрим цикл полностью от момента рождения до момента умирания, и нового рождения. То есть вот этот весь цикл, если мы просматриваем, тогда там можно увидеть, для чего это все происходило. И вот если рассматривать с этой стороны, то становится понятным, что все то, что мы осознаем, мы начинаем принимать. То есть принимаем с точки зрения любви, с точки зрения помощи, созидания. Если мы чего-то не осознаем, как законы работают в этом мире, то мы, наоборот, начинаем проявляться с точки зрения базовых характеристик, базовых программ, которые заложены в нашем теле, которая может вообще не слышать свою душу, да, зачастую не пользоваться интуицией, а если пользоваться, то только по закону самосохранения. И вот в этом случае тогда срабатывает все в жизни у нас через страх, через борьбу и через то, что мы не считаем, что... Нам необходимо помогать другому, именно потому, что мы не считаем, что другой является частью нас. Ну, если только это не наш любимый человек, и, соответственно, ты его начинаешь воспринимать как часть себя, что, в принципе, тоже уже хорошо. Но есть ряд людей, которые, в принципе, даже внутри своей семьи, они находятся как изолированные, да? то есть они, по большому счету находятся все равно как волки-одиночки, которые тянут одеяло на себя. И опять же, если касаться справедливости мира, и уже был ролик у нас про проработки, да, проработки, отработки, это то, что проходит наша душа, когда умирание происходит, то есть когда она продолжает жить, но уже после этого воплощения, в котором мы сейчас находимся. И вот там тогда душа становится на место, получается, всех тех душ, всех тех тел или растений, или животных, с которыми мы имели взаимоотношения. Даже с насекомыми и с кем угодно, с кем ты взаимодействие производил. И вот тогда получается, ты начинаешь понимать, что так или иначе, ты в одном месте хорош, а во втором месте ты проявляешься с точки зрения неосознанности. И это не хорошо, не плохо. Это как ребенок, который проходит свой путь развития, который идет поэтапно, то есть он начинает вначале делать какие-то вещи, которому взрослому неинтересно. Потом уже и это ему становится тоже неинтересно. Почему? Потому что у него меняются стереотипы мышления. То есть он становится более осознанным, более умственно развитый, И он переходит на следующую ступеньку. И вот так до момента умирания. То есть человек, получается, развивается, потом он стареет, и происходит умирание. Если бы такой классический способ, когда человек умирает, собственной смертью, дожив до старости. И в этом процессе ничто не есть, ни хорошо, ни плохо, и ничего не выкинешь, потому что если это произошло, то нельзя вырвать из этой жизни кусочек какой-то, потому что тогда потеряется целостность. Вот то же самое проявляется и в отношении всей жизни, всего того, что происходит с нами, с нашей душой. Потому что тогда, когда мы проживаем воплощение, мы нарабатываем тот опыт, который позволяет нам как раз-таки эту осознанность поднять. И как только осознанность у нас поднимается, мы начинаем иметь возможность изменять свои действия или свои реакции на то, что мы реагировали раньше. И когда наша осознанность поднимается, то меняются и наши реакции на одни и те же действия. То есть раньше мы среагировали бы одним способом, сейчас мы начинаем реагировать совершенно другим способом, который может проявляться как раз-таки с большей любовью, с, большей, с большим пониманием да, в отношении другого человека. Почему? Потому что при поднятии осознанности ты начинаешь осознавать, что если человек в отношении тебя делает что-то негармоничное, это значит, что его болевое тело кричит, оно кричит, что помогите мне, мне нехорошо, да, но это вот вырабатывается именно таким интересным инструментом, как просто оскорбление иногда, да, или есть драчуны в школе, это те люди в основном, которых может быть старший брат бьет. И из-за того, что он, например, старшему брату не может дать сдачу, он приходит в школу и обижает более слабых. Это часто наблюдается и наоборот, тот человек, у которого в жизни все хорошо, который находится в достатке, у которого родители хорошие, они его хорошо воспитывают, он, как правило, очень сердечный, он очень доброжелательный, он улыбчивый. И это проявляется с точки зрения, опять же, обратной реакции, как зеркала мира, того, кем является сам человек. И в этом состоянии, получается, если осознать всю эту картину, то ты -то начинаешь понимать и справедливость этого мира. Одно уравновешивает второе, да, и при этом при всем. Справедливость мира заключается в том, что мы являемся душами, которые имеют абсолютную свободу выбора. А это значит, что все то, что в нашей жизни происходит сейчас или будет происходить, или уже происходило, это результат нашего желания. Может быть, сознательного, может быть, как люди говорят, подсознательно, но это все желание, сознание нашей души. И если разобраться с этой ситуацией, то любая ситуация, в которой мы находимся, мы ее лишь подтягиваем к себе. То есть мы проявляем ее только через то, что наша душа связывается с другой душой. И по большому счету, если участвуют в этой ситуации другие люди, то этих людей выбираем мы сами. Если происходит какое-то ну, страшное событие, например, кораблекрушение или авиакрушение, то, так, как это не все те люди, которые оказываются на одном борту, это все те души, которые планомерно шли в эту сторону. И, естественно, это могло быть не запланировано сразу, при воплощении, но это могло быть, естественно, сразу проработано, что один из вариантов того, если ты будешь действовать так, ты придешь к такому результату, и ты окажешься в этом самолете, который разобьется. И наоборот, есть куча, ну на самом деле бесконечное количество других вариантов, когда могло произойти все по-другому. И вот, что касается выбора души и справедливости, то справедливость как раз-таки заключается в том, что мир не ограничивает вас свободу выбора. То есть вы выбираете, как вам действовать, что вам говорить, куда идти или не идти, или не действовать. И результат получаете тот, который за этим последует. И если мы в своей сознанности находимся на высоком уровне, то мы будем осознавать все причинно-следственные связи того, за каким действием какое последствие будет. И, естественно, мы имеем тогда возможность большего выбора в своих действиях. Если же наш уровень осознанности довольно слабый, мы так или иначе будем наступать на так называемые грабли. Где будем получать удары, ну удары можно воспринимать на самом деле как зеркало мира. То есть это и есть причинно-следственная связь. Если ты наступаешь на грабли, то она так или иначе поднимается и палка, ручка грабли ударяет тебя по лицу. И это просто закон. Но в любом случае, наступать на граблю или не наступать на граблю, это твой выбор, который ты делаешь, осознавая, что ты делаешь или не осознавая. То есть не осознавая, это когда ты не видишь граблю перед собой, когда темнота, и ты идешь во тьме и даже не включаешь перед собой фонарик. Да? И так или иначе ты можешь на эту граблю наступить. Или когда ты осознаешь, и осознаешь, что ты тогда уже видишь граблю перед собой, ты понимаешь, что будет, если ты вдруг на нее наступишь. И в этом случае ты можешь уберечь не только себя, но даже окружающих. Поэтому все завязано на поднятии осознанности. Очень много тем, которые мы разбираем, и наша тема сегодняшняя про справедливость, это тоже про осознанность. То есть справедливо все, потому что все является единым целым. И тогда, когда мы не осознаем себя и не воспринимаем себя с точки зрения вот этой целостности, тогда мы начинаем воспринимать, что мир к нам несправедлив. И все те действия, которые с нами случаются, мы не воспринимаем, что мы выбирали. Ну, как минимум, как наша душа. Но выбор этот он также может проходить еще с точки зрения самой жизни. Перед воплощением мы выбрали э, все то, что у нас будет окружать, все те условия. Условия, но уже находясь в этих условиях, выбор и свобода выбора она все равно провангируется, она продолжается, но только теперь она уже начинает проявляться через тело. То есть наша душа начинает фокусироваться на теле, и это тело имеет возможность срезонироваться с нашей душой и через интуицию, услышав ее, начать действовать гармонично. Если же такого не происходит по разным причинам, из-за характеристик, из-за отвлеченности какой-то то тогда мы получаем тот опыт, который может для нас быть болезненный. Но именно этот опыт, он повышает уровень осознанности и дает душе подняться на уровень, на ступеньку выше. Если говорить про справедливость мира и говорить про осознанность, которая стоит во главе, то осознанность, она не подразумевает то, что ты осознаешь, ты полностью принимаешь и ничего не делаешь. Осознанность подразумевает себя и взятие ответственности в свои руки, то есть за свою жизнь как минимум. Ну естественно, если у вас детки, то и за жизнь деток, пока они не выросли до определенного возраста. И в этом случае, когда мы берем ответственность в свои руки, а не перекладываем ее на другого человека, то справедливо становится все в нашей жизни. То есть ты начинаешь понимать, что там так или иначе выбрала твоя душа это тело, эту семью, этот род, эту страну, город, в котором ты вырос, выбрала переезжать или не переезжать и так далее. То есть все, что касается нашей жизни, это продукт выбора нашей души, а значит именно этот опыт, он ей и необходим. Если наша душа выбрала этот опыт, то о какой несправедливости мы можем говорить? Если же происходит какое-то действие в отношении нас, которое нам неприятно с точки зрения нашего тела, то здесь надо понимать, что в любом случае вот это действие, оно также было запланировано вашей душой или было выбрано именно вот сейчас, в момент, когда... Через интуицию вы смогли ее услышать или не смогли услышать. И знаете, когда мы сможем осознавать вот все проговоренное с точки зрения стороннего наблюдателя, то справедливость она начинает проявляться наиболее сильно, то есть во всей, во всей своей красоте. Потому что, даже находясь в какой-то сложной ситуации, ты, когда можешь быть сторонним наблюдателем для самого себя, ты начинаешь осознавать, что ты являешься и душой, которая выбрала это воплощение. Ты осознаешь, что вся ответственность в принципе лежит на тебе, если ты берешь эту ответственность на себя. И ты начинаешь понимать, почему другие могут действовать так или иначе. Потому что, как мы уже проговорили, каждый человек, он находится на своем уровне развития. И если твой уровень развития выше, то ты начинаешь понимать, что... Ты можешь очень сильно помогать остальным поднимать вот этот уровень осознанности. Но зачастую это происходит именно через изменение себя, через показывание примером именно своим. Иначе люди часто могут говорить, а ты-то что сделал? Покажи и докажи на собственном примере. Хотя на самом деле это не обязательно. Итак, давайте подытожим все то, что связано со справедливостью нашего мира и как э, видеть эту справедливость с точки зрения человеческого тела. Самое главное – это осознавать, что мы являемся единым целым и, проявляясь в отношении другого, на самом деле строим тот мир, в котором мы, в общем-то, и находимся. И чем больше людей будет проявляться с точки зрения осознанности, тем мир будет прекраснее. Куда бы ты ни пошел, везде тебе будут улыбаться. Если ты вдруг где-то ошибся, тебе помогут это исправить. Если вдруг ты упал на колени, тебя поднимут. И наоборот, если мы в себя не изменяем, на все бурчим и не берем ответственность в свои руки, то справедливость нам не видна. Мы, наоборот, всему недовольны и, являясь таким кривым примером для других, мы показываем, что можно и так. И кто-то захочет быть точно таким же, как и ты, но хотя бы потому, что так проще. Ведь легче всего скатиться на более низкий уровень, чем, наоборот, держать свою планку и идти вверх. Ну, Точно так же, как очень легко э, что-то сломать, но не так просто это построить. Следующий пункт справедливости – это проработки, которые происходят после умирания. Но проработки, они, естественно, могут проходить и при жизни. И если осознавать, как эти проработки проходят, то здесь гораздо более справедливым становится все то, что происходит в нашей жизни. Ну и последнее, это справедливость заключается в том, чтобы увидеть не какой-то узкий отрезочек нашей жизни, а смотреть на весь процесс более глобально. Ну точно так же, как мы можем видеть, что из-за того, что мы знаем и нашу историю, мы каких-то ошибок можем не делать. То же самое и здесь. Если мы чего-то не знаем, то это необходимо нашей душе. А значит справедливо, что мы проходим этот опыт для того, чтобы наполнить им нашу душу. И наоборот, когда мы подняли свой опыт на хороший уровень, то осознанный человек, он и проявляется с точки зрения справедливости мира, помогая другому такому же, как он, подняться в уровне осознанности. И самое интересное, помогая другому, ты помогаешь себе, потому что мы на самом деле и являемся единым целым. И здесь можно сравнить с левой-правой рукой, потому что если одна рука не осознает, что другая рука является частью этого же тела, то она может начинать проявляться в отношении этой руки как-то негативно. И наоборот, когда вы осознаете, что вы являетесь единым целым, то нет смысла одной руке бить вторую, резать или делать ей какой-то другой вред. Поэтому если у вас возникло чувство несправедливости, остановитесь, вспомните все вот эти пункты, поймите, что все в ваших руках. и Ваши отношения вы можете поменять. Ну вот и все, друзья, я буду заканчивать. Но перед этим мне хочется сказать вам, что наш мир о нас заботится. И если вы чувствуете какую-то несправедливость, которая происходит с вами, то знайте, что так или иначе все проработается ваш уровень осознанности поднимется, и после умирания, особенно после умирания, вы сможете 100% понять, почему так или иначе действовал тот или иной человек, для чего это было необходимо, а самое важное, для чего было необходимо это вам. Но при этом, при всем в нашей жизни уже есть много инструментов, которые способны осознать, ну помочь осознать все эти процессы уже при жизни. Вы можете читать, можете смотреть разные ролики, делиться ими с людьми, которые резонируют с вами. Естественно, если вы будете делать в отношении друг друга вот это действие, то вы будете помогать друг другу, и общая масса осознанности в людях будет расти. Ну а значит и любовь, и поддержка и процветание всех тех, кто вас окружает. Ну вот и все, друзья, я с вами прощаюсь, если у вас есть вопросы, то пишите, на встрече в клубе Азбука Души мы разберем все вопросы, если же вы не знаете о клубе, но хотите в него вступить, то в описании в ролике вы найдете всю информацию, прощаюсь, до новых встреч, пока!